Часто артроз путают с артритом и подагрой. Вот почему при артрозе очень важен правильно и вовремя поставленный диагноз. Артроз – постепенное разрушение хрящевой и прилегающей костной ткани сустава. Это хроническое заболевание, избавиться от которого до конца практически невозможно. Но можно приостановить его развитие, попытаться восстановить хрящевую ткань, научиться контролировать состояние суставов. Многие больные увлекаются массажем, хотя массировать больной сустав следует крайне осторожно и умело, так как это может вызвать ухудшение. Если же пытаться мучить суставы с острой болью, в них грубым массажем, постукиванием, наминанием и насильными движениями, то костная ткань будет разрастаться еще больше. Таким образом, организм пытается укрепить разрушающийся сустав, а люди принимают это разрастание за соли и стараются их выводить, вредя себе еще больше. Запомните, разрабатывать больные суставы во время обострения болезни категорически запрещается. Не стоит также в этот период сидеть на диетах, выводящих соли, делать упражнения, проходить курс физиопроцедур. От любых агрессивных действий организм защищается воспалением. Поэтому на фоне артроза можно самим сформировать другое заболевание сустава, теперь уже воспалительное – артрит. Неправильное применение магнита и лазеротерапии, лечение ультразвуком, электрическим полем и увлечение другими физиопроцедурами без рекомендации доктора также могут оказать медвежью услугу. Часто больной человек ходит на процедуры по собственной инициативе минуя консультации терапевта и физиотерапевта. Причем нередко он делает это во время обострения. Когда усиливается боль, сустав воспаляется и в нем появляется жидкость. При таком горячем и влажном суставе процедуры не помогут. Как правильно физиотерапию при артрозе следует проводить в состоянии ремиссии, при отсутствии воспаления, когда сустав холодный и сухой. Назначить ее должны только врачи. Ведите здоровый образ жизни, меньше нервничайте и не бросайтесь из крайности в крайность. Это будет лучшей профилактикой артроза. А если уж болезни не удалось уберечься, терпеливо лечитесь и выполняйте все рекомендации врача. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.